Всем привет, ребят, срочное включение Этот грифер Наруто 5454 в прошлом моем видео э, Купил опять звезду и разбан на моем сервере Я это увидел в покупках моего сервера э, Он почему-то стоит в ВК Я только зашел на... Вот он Я только зашел на сервер И он сразу Он тут появился, но он тут уже был Минут 30 Не знаю, что он делал что он хочет? А, ребята, он мне звонит. Ой-ой-ой-ой. Ой. Погодите. Он мне звонит зачем-то, я сбросил. Ладно, примем. Хорошо. Так, сейчас он еще раз позвонит. Принять, Артур. Так, Я вроде принял звонок. Алло, это ты? Да, это я. Ты мне скажешь, зачем ты опять купил Дона звездой и разбан? Ты хочешь еще раз гриферить, что ли, людей? Это, или ты хочешь мне в сломать? Что, что ты хочешь сделать? Я хочу в этот раз спаун весь. Что за... В смысле? Какой спаун? У тебя прав нет, у тебя же звезда только. Или, подожди. Или звезда может спавн ломать. Доступ к регионам, кроме спауна. А ты себе звезду купил, или ты себе выкуп сервера купил? Подожди. Если Оп. хочешь, я выкуп да сервера я... куплю. Мне я... тяжело. Дай у тебя Подожди, у тебя, у тебя звезда, у тебя звезда, и у тебя опка, у тебя опка, походу, да, да, у него опка, ребят, у него опка, я тебя снимаю, и, и опять на YouTube. Там мне без разницы, хоть снимать бесконечно. Что ты хочешь опять сделать? Э, что, зачем ты на спаун? Нет, убери топор, пожалуйста. Нет, стой, да не ну надо. Я тебя сейчас Жизнь забаню. Беру. Бан, Наруто. Я тебя забанить не могу, вот ты тварь. Мне консоль в другом месте, я не могу зайти в нее. Да не надо. Не надо. Я сейчас модератора попрошу моего. Нет, ты что делаешь? Не надо. Ой, сам мало. Не надо мой спаун ломать. Надо ломать. Не надо, пожалуйста. Тупой гриф, зачем ты это делаешь? Да не надо. Тебе, надо ну, это удовольствие доставлять, я понять не могу. Конечно. Ломать чужие сплавные, это ж так да интересно. Да не надо. Не ломай барьеры. Какая-то новая постройка, сейчас я ее нет, вду. Нет, нет, нет, не надо это ломать, пожалуйста. Нет, не ломай паркур. Что ты. Зачем что? ты его сломал, придурок? Че ты сделал? Давай так, если я прохожу этот паркур, то ты мне даешь администрацию. Так у тебя и так копка есть. Я тебе ничего не дам грифферу тупому. Совсем что ли? Я тебя сейчас забаню. Ты не сможешь, я потому что с... владелец твоего сервера. Ну, я как бы тоже уже владелец. Я да своего ты... друга обминку. Да вот ты... так. Да ты... Кто не будет играть. Чё ты меня забанил? Хочу. С... Да я и тот сервис зашел. Какой скайвей? Теперь ты понял? И без чего я не Я люблю гриферить сразу себе. Да ты любишь порчить... Дома игроков, и а не гриферить. Вот что ты любишь. Блин. Погоди, пять секунд. Вот и создание. Опа! А это что такое? Что? Ну-ка. Это что? Ничего способа. А что это тоже сет? Не надо. Так, сюда. И сюда. Сет. И да мой. хватит, ну перестань, а. Нет, я все хочу здесь сетнуть. А ну-ка, покажи. А что такое сетнуть? Кого-то забанил, а чем ты забанил ННХ? Это кто такой? Я не знаю, я его не банил. ННХ. Ой, ты дебил какой-то. Серьезно. Так, вот здесь вот и вот оттуда я хочу все сэтнуть. Что? Ты хочешь? Да не надо сетать. Ну, мне прямо нравится сетать. Вот так вот. Да не надо, ну, пожалуйста. Ты мне выдай администрацию, и я не буду сетать. Ага. А знаешь что? Хуй тебе, понял. Вот за это я сейчас вообще спал, пойдешь сетать. Ага. Ну давай я, я тебе, пожелаю удачи, можешь сэтать. Хоть хоть тебя сетни. Хотя нет, подожди, не, не надо спаун ломать. Нет, что ты делаешь? Погоди. Нет, да не надо, ну, это, ну, это, ну, не надо, пожалуйста. Ну, спасибо за удачу, спасибо. Ну пожалуйста, ну не надо. Пожалуйста, остановись. Не надо. Я, я... о как красиво что что красиво эй ну зачем как, как, какого ты хрена делаешь я хочу весь этот сервер сломать у тебя не получится ты лох потому что уверен что ты позволяешь получить? вообще сюда сэр, и до оттуда вас не, на... нет нет нет нет нет нет нет стой, Сет... стой убери убери убери Бери, не надо сытыть, не надо. Давай. Не надо сетать. Ну, Пойду еще вон там, сытый. Вот здесь. Да с тобой должен противно разговаривать. Ты такой рот просто. И вот сюда. Сет 0. LA. Э, She... а почему мне так много не работает? Блин. Эй, нам барьер не ломай. Ты всем дебил. Круче, я, я напишу сейчас модератору. Download, модератору ВКонтакте напишу, чтобы он тебя забанил. поскорее А то ты мне не OverID. нравишься а я у друга опку попрошу, у ну, другого акваса да. а, могу зайти. А какой у него ник, скажи мне его ник, я ему тоже звезду выдам. Я буду с ним дружить. Чё, правда? Да. да я вообще грифер тоже. Скинь его ник, пожалуйста. А, да, кстати, ты ригрифер же. Короче, да. вот, налоги. Ну, Скинь мне его ник в чате, пожалуйста. Тогда прости, сейчас. Ну, сейчас да. я... Его вот так зовут. Как как? И ребят, для Соги я его хочу забанить, чтобы он не зашел этот, этот пета? Вот так. Вот а, вот. пета, да? А, я его знаю, это мой друг. Чё? Это, конечно, шутка. Да, это мой друг, прикинь. Это прям Ты мой пета друг, мы с ним вечность дружим, и я его очень любил. Упёты 1 миллион подписчиков, а у тебя даже 0 подписчиков. Ты Завали тысь. У тебя даже подписчиков нету, верно, которые заходят до этого сервер. Правда что ли? Я я лох, да? Жалко. Слушай, ну я я сейчас по парашют тут чтобы он меня разбанил. Да я его сам забанил уже, ты чё слепой. Мы придем с... Мы придём к тебе. На твой сервер. И сломаем весь твой спаван И весь твой мир. <свят> да, я тебе желаю <свят> удачи. Все, пока. Ты мне противен уже. Пока. Я не боюсь, я приду еще. Сбросит звонок. Все, сбрасываю в скайпе звонок. Отвянет меня. Все, я, ребят, я вас сбросил его. Короче, я буду вас отомжать спаван, потому что он тут очень много но ну, Подождите, он мод паркур мы сломал. Ребят, мы очень... Разба... Обидно... Разба... Разбань меня! Ты что мне опять позвонил, отебись! Больше не буду! Господи! Вс ⁇ ребята, сбросил. А, ребята, мне очень обидно, что мой спам сломали. Поставьте, пожалуйста, лайк, мне очень обидно. Если если вам меня жалко, поставьте, пожалуйста, это видео. Я стараюсь для вас сделать антикрифер-шоу. Ладно, ребят. Всем пока. Да, я скин Алекса. Я надеюсь, вам понравился мой новый выпуск по шоу Так что ставьте мой лайк, подписывайтесь на канал. И, кстати, третьей части не будет, потому что я уже заблокировал этого Грифера. Вот. Так что не ждите вторую, ой, третью часть. А ждите только новые видео. То есть антигрифер 29-30. И, кстати, мы близки до юбилея 30-го. И, кстати, он будет зашибенным. Но ну, я его еще не снял, но надеюсь, что будет крутым. Короче, всем удачи, всем пока. С вами был Рик.